Руки лежат, руки расслаблены, ты побежал, руки висят. То есть то же самое, что у тебя руки висят, да? На передней части стопы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не останавливаться, подбирать ногу, а шесть, сразу толчок обеими ногами. Понятно? Приготовился. Уже руки, уже руки лежат. На, время. Помнишь? Не смотри в пол, смотри перед собой. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз. Резче, резче, резче! Выпрыгивай, раз, два, три, пять. Та-та-та-та! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Соня не останавливаться. Боком, боком ноги. Молодец, молодец, молодец. Без наклона. Поднимай колени. Напрягай стопу. Обеими ногами выпрыгивай сразу. Сразу касание выпрыгивайся. Быстрее, быстрее стопа. Выталкивайся. Сколько времени прошло там? Не прошло еще, да? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. 15 секунд, Соня. 1 Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Быстрее, концовочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз. 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Быстрее, быстрее, соня. 5 секунд. Оп. Время. Молодец. Все то же самое делаем, да? Смена через два. Это вообще, это очень тяжело. А, смотри. Раз-два, раз, раз-два, раз, раз-два, раз, раз-два, раз, раз-два, раз, раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз. Поняла? А почему два? <laughs> Потому что, что вперед, что назад. Раз-два, оп, смена. Раз-два, оп, в сторону. Смена направления, ясно? Если ты раз-два-три, там, противник еще убежал уже, или ушел от тебя в сторону, понятно? Потому что назад в боксе больше двух движений делать аморально. Если ты уходишь от противника, раз-два, он тебя уже будет догонять здесь, ясно? То же самое и назад. Раз-два, оп, раз. Раз два, оп, раз в сторону, раз два, оп, в сторону ты пошла, понятик? Угу. Угу. Речь.